По красному морю плеву трудом выгнебая залеру, и там покрыть отдальное ртане, Нарусь не цель, пер, а раем первую оружие лавки, девки и сам, и где Баба, НА спанав, спанав, и как пара в Иксанах, по по моему языку, Попал Павлин, порай взолотил, Подпляс его в троги вопрос, И вылил повентально Павлин, великолепный вопрос, А возле Перу, Летали в и Тикле, Париж, я поймал. И вух идействия, бедной столицы, и нет и в одной долине и вух, на каждой на костой Я не гаяцких, и вух, и вуханом даже и третье гаяцких, и вуханом те, что в продаже Боже спиртной напиток Экватор прожит от кондальных богов А в веру без птички, без любви И словно забиты Под плоды законов Будут уныние души А в чем же знаете? Жаль Перуанга Где ему дали галеру? И чуть не Don't Yes. back there.